всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка посылок из китая в данном варианте пришли два аккумулятора типа mpf 960p всем известно, соньковский вариант для того чтобы использовать их для например света ягно 216 либо для того же самого кольцевого осветителя ягно 608 также можно использовать например в мониторе best view для того чтобы автономно снимать непосредственно какие-то локации все данные устройства есть на моем канале то есть всем желающим можно посмотреть данное видео поставляется вот в таком варианте то есть я брал две штуки ну как бы одну в резерве хотя для Ягно 608 то есть там можно ставить попарно если ставите одну то будет один какой-то источник света одна половина поставляется в таких вот стандартных коробочках одну мы пока отложим внутри у нас находится непосредственно сам аккумулятор пупырочки так, ну и вот он аккумулятор. То есть, есть даже индикаторы заряда. Так, снизу есть характеристики. Так, ну и подключение непосредственно к источнику, где вы хотите, чтобы данный аккумулятор у вас работал. Давайте проверим функциональность данного аккумулятора. Итак, смотрим. Есть у нас два аккумулятора. Источник цвета и 216. Давайте посмотрим, как будет работать этот аккумулятор так вот мы защелкнули он находится внутри давайте включаем как видим ну смотрим работоспособность аккумулятора все работает никаких проблем ну и можно второй проверить Как видим, то есть два аккумулятора у нас работоспособны. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания. Yeah. <laughs>